Привет, мои разумные друзья! С вами Сергей Иванов и я продолжаю свою голодовку Samsung. Сегодня у нас уже 90 дней, юбилей, поэтому, снимая у вас видео, решил скреативить. Вот, чтобы посторонние лица не попадали Локацию меняю, плюс ветер, ребята Поэтому, если будет стрёмная локация Это не потому, что прячусь а потому, что ветер А вот сейчас ветер задувает Снимаю на смартофон Вот, такие дела слышно слышимость будет наверное сбиваться ветром на гарнитуру не снимаю потому что как бы в этом есть нюанс определенная сейчас все поймете значит сразу скажу какие значит сейчас на 90 99... день сегодня кстати 5 июля 2022 года значит Голдовка, напоминаю, началась 6 апреля 2022 года С веса 110 килограмм Какой у меня сейчас вес, я не знаю Буду близко подносить, чтобы вот ух микрофончик Чтобы меня ветром не так задувало Вот, значит, сон совсем никудышный Я не могу им управлять, да. Могу в любой момент просто у меня раз так хорошо-хорошо становится Я просто вырубаюсь, вот я засыпаю просто Вот Видите, человек, если ему не давай удовольствия В виде всяких там вещей Он же не будет ни спать, ни есть ни... Вот В общем, сон стал еще сложнее контролировать Далее, что Головокружения Участились и усилились Есть такое Слабость усилилась То есть все-таки 90 дней Я вам скажу тяжело это вот э, на улице жара жара вообще при голоде очень тяжело переносится холод легче переносится чем это чем жара значит э, на момент что я сделаю запись я не э, принимал никакой жидкости еды только поражнил значит э, мочевой пузырь чтобы к чему я все веду, чтобы нам измерить, сколько же я сегодня вешу Но я подошел, решил подойти к этому креативно, хоть мне тяжело было, сил не было Но потом сказал, давай иди, иди, я взялся за, за ужин, не говори, что не дюша Вот, поэтому вышел я в люди, хочу, чтобы э, совершенно неизвестные люди присутствовали при измерении моей моего веса вот такие дела вот кто-то уже шумит рядышком вот такие дела поэтому не знаю как дальше будут события развиваться буду подходить к совершенно незнакомым людям ну я не знаю как бы я отнес если ко мне подошел человек сказал по присутствию при измерении веса. Ну, я вам покажу. Значит, так, учитывая, что кто-то не захочет себя показывать, там лица будут заштриховывать, что-то я вырежу. Но сам момент взвешивания, чтобы это было естественно, правдиво. А то тут мне звери пишут. Да, ребята, вы не знали. Но это ладно, в конце видео отдельное, чтобы не тратить время. Что типа, ой, какая-то в кавычках. Он типа голодает, ага, ага, 80 дней лошадь одна написала. Вот, или оно, или я не знаю, как это не оскорбление. Ну, слушайте, если вы в зоопарк приходите, там лошадь стоит по образу и подобию лошади, то что это? А если на аватарке то же самое, профиль закрыт и, так сказать свое мнение высказывает, а профиль закрыт. Свои мнения могут делиться только те, кто вступает в это. Ну таки делитесь там своим мнением, лошади, какие проблемы. Вот. Если кто не в курсе, в социальных сетях сейчас многие животных регистрируют и от их имени пишут всякие там, выкладывают, как они писают, какают, кушают, пузо чешут там и так далее. Лошади, котики, вармотики, собачки и так далее. Вот. Ладно, раз уже начал, так вот я вам скажу, ребята, у кого профиль закрыт, у кого нет ни фотографии и, А также к, к зверям от, также хочу обратиться, что не надо мне писать какие-то комментарии Я все равно на них не отвечу по одной простой причине Потому что я с зверями не разговариваю, и с людьми, у которых закрыт профиль нет фотографий, нет никакой личной жизни в, в его, на его странице и так далее Ну в смысле личной, вообще жизни Разумный человек не вмешивается, не влазит ни в постельную жизнь, ни в личную жизнь и Это правило разумного человека, все остальное обсуждаемо вот, поэтому сразу говорю, не тратьте, не мучайте свои копыта, свои пушистые лапки, нажимая на, на буквочки на человеческой клавиатуре, да? Видели у котика? Он не может, он сразу, дай, дай сколько, на 5 штук, а копытом так, ух, сразу сколько клавиш, если клавиатура уже... Так, на этом пока останавливаемся, и пытаемся найти того, кто присутствует при, значит, этом самом, при моем взвешивании. Так, тогда меня Сергей, фамилия моя Иванов. А, вас как зовут? Люсия. Люсия. Так? Вы, ты, так. Назовите, сколько там? О -о -о -о -о, 78 что ли, 45? Что такое? Так. Ну 78-45. Так, ребята, вынужден записать концовочку. Ну, в принципе... Подытожить. К сожалению, финальные там буквально 30 секунд видео не записались по какой-то причине. Просто прервалась запись. Вроде бы ни на какие кнопки не нажимал. Вот, значит, я еще раз хочу поблагодарить красивого человека, приятного но во всех отношениях, девушку, женщину, алюси она реально красивая Ну, я перед этим попытался многих белорусов попросить записать вот это, такое видео, там никакого, так сказать, криминала, интима или еще какой то политики в этом нет. Но все на адрес отказывали под различными предлогами. Пересыхают губы, еще воды не пил. Значит, она единственный человек, поэтому все так были до погоды что я даже, снимая Люси, боялся лишний раз ее показать. А там есть что показывать. Я уже не осмелился, потому что сейчас можно было ради хайпа нарезать тех ответов смешных таблиц испуганных и, и так далее это собой батя что ты творишь ты людей запугал <сhad> <сhad> вот надо все людей раскрепощать чтобы они наконец-то начинали руководить их обещал без политики да чтобы они начинали принимать участие, а то кто ты уйдешь, вот вот ты уйдешь бульбу, кто будет перебирать. Уже сейчас некому бульбу перебирать у тебя руки на что, надо учить, а тут учил ты их за себя отвечать. Так вот они. Принцип такой, не-не, все вопросы к батьке Лукашенко. Ну, запишите меня на видео, как я э, не идите, вон в дрозды езжайте. но ну, это я так собирательный образ, чтобы понятно было, что какой.. какой коннотация вот этих отказов там вот ну вот девушка Люси молодец женщина спасибо вот значит она в завершение мне сказала прекращайте сергей заниматься ерудой в смысле голодовкой и когда сказал вот эту реакцию я хотел не записалась ну значит на то более ложь Божья волю Мозги тоже тормозят. У меня, кстати, ухо что-то заложил Вот. Говорит, прекращайте, 90 дней. Она очень удивилась. Говорит, ого. Вот. Э вот эту реакцию я, конечно, она как бы была очень важна для меня, но она не записалась по какой-то причине. Так, локация, извините, ветер сильный. По понятным причинам я записывал на. Смартфон, поэтому нужно было, чтобы было затише и такой укромный уголок был там найден. К тому же э, рядом э, недалеко находился автомобиль э, э, Люси, поэтому, как бы, чтобы человеку было комфортно, был принято было решение снимать там мною. Вот. Так как это моя проблема, я не хотел человека лишний раз перегружать там своими вопросами. Вот значит я напоминаю что цель голодовки samsung сделать компанию samsung лучше в мире на этом все спасибо голодовка продолжается. а кстати от samsung мне э, буквально там дня три назад написал извините что так долго отвечаю на ваш вопрос желаю вам всем здоровья Счастья любви финансового благополучия, чтобы ваш Samsung только вас радовал, не ломался, удовлетворял все ваши потребности в качестве, в производительности и в свойствах, там, в программах и так далее, чтоб они помнили, любили своих клиентов и потребителей и вовремя устраняли свой брак и наведем порядок вместе. Подписывайся, присоединяйся. чтобы дальше, не знаю. 91 Первый день голодовки. А ты еще не подписался. Ух. Тут же не только Samsung. Ну и тема голодовки. Я раскрываю все подробности. Честно, как есть. До встречи, мои разумные друзья.